второй день после вспышки COVID-19 дельта и вы слушаете Doomsday Daily. Ты сын Хита Гранта. Кажется, у тебя есть то, что принадлежит мне. Даю 30 секунд, вон с моего ранчо. Зачем же грубить? Они считают, я могу их спасти. Кто ты? Он отнял у нас ту, что принадлежит нам по праву. Скорость умеет. Ночью будем долгой. Я хочу гордиться тобой. Жар спал. Этого не может быть. Я обязан спасти Землю от этого вируса. Она моя. Не отдавай меня Иль. И я ее заберу.